Друзья, всем привет! Сегодня мы разберем такую тему, как подсознание, сознание и сверхсознание. Перед тем, как я начну, сразу хочу пояснить, что все три понятия они связаны между собой. И с точки зрения моего восприятия, именно подсознание, сознание и сверхсознание они являются одним неразделимым знанием, которое хранится в Абсолюте. Эти знания могут восприниматься как раздельные и не связанные между собой части, так как многое зависит от места, с которого происходит наблюдение, осознанность самого наблюдателя и окружающих условий, в которых мы начинаем фокусироваться на эти знания. Поэтому в этом ролике я буду разделять эти понятия, чтобы нашему человеческому восприятию было легче связать воедино эти разные, на первый взгляд, понятия. Итак, я постоянно рассказываю, что в мире все происходит циклично и наша душа движется то по пути воспоминания себя, то по пути забывания себя. И хотя эта цикличность закольцована с точки зрения действия, но каждый раз она происходит по новому пути, проявляется в Абсолюте как новый вариант и этот процесс он расширяет в общем-то, знания, которые уже есть в Абсолюте на данный момент времени. Если говорить про подсознание, то это программы и определенные наработки небесного и земного рода. Они объединяются в момент воплощения, но для человеческого сознания они остаются как бы за кадром, да, то есть они не осознаются. И в том, что мы называем подсознание, заложены опыты души, опыты наших предков и определенные опыты программы, полученные в нынешней жизни. И опираясь на эти опыты двух родов, каждое новое поколение вносит собственные видоизменения. Эти изменения помогают легче адаптироваться и легче выживать в новых условиях. Как и все остальное, подсознание дуально, и поэтому одни программы могут усиливать вторые. То есть могут быть им в помощь, или наоборот, одни программы могут идти в противовес вторым и даже ну, противоречить им. Есть любая вариация того, как одна программа может взаимодействовать с другой. Ну, Например, рассматривая определенную жизненную ситуацию и сравнивая э, опыты и программы, которые носят в себе душа и тело, по линии души, например, может быть все хорошо. А в части подсознания, проявляемого с точки зрения материального тела, могут сидеть определенные страхи. В этом случае одна часть подсознания в одних и тех же условиях она воспринимает происходящее с точки зрения ну, такого спокойствия и безопасности. А вторая часть, наоборот, она связывает эту ситуацию с какой-то опасностью. Когда нам грозит опасность, то срабатывает закон самосохранения и побеждает, как правило, та программа, где есть определенные страхи. Они направлены на оберегание человеческого тела. И в страхах заложено больше энергии, чем энергия простой спокойной такой мысли. Поэтому он срабатывает первым и подтягивает эту ситуацию к себе. А в страхах всегда находится избыточный потенциал. Реже срабатывает осознанность. И если мы говорим о настоящей осознанности души, то в ней нет страхов, а значит нет и избыточных потенциалов. Осознанность всегда проявляется через любовь, которая является самой большой изначальной энергией. Надо еще сказать, что при прохождении опытов в подсознании происходит процесс объединения этих опытов, и в результате то, что было ранее неосознанным для человеческого сознания, оно начинает проявляться, а душа в этой части выходит на уровень сверхсознания. Другими словами, это происходит через набор критической массы тех ситуаций, в которых тело и душа получают для себя необходимые опыты. Если говорить про сверхсознание, то оно взаимодействует с душой и напрямую с ней связано. Душа — это определенный вид энергии. Которая может фокусироваться на любой материи, другой энергии, другими словами, проявляется в любой точке Абсолюта, в любом времени и в любом пространстве. Все то, что проходило, проходит или будет проходить отдельная душа, она сосредотачивается в ее духе. И так как он является частью Абсолюта, Бога, то весь его опыт автоматически попадает в сверхсознание. Но при жизни человеку чаще всего трудно в использовать э, сверхсознание или э, другие возможности, которые имеются в Абсолюте, э, которые с легкостью могут использовать наша душа. Хотя надо сказать, что и человеческое сознание может быть связано с сверхсознанием, так как мы являемся душой, у которой есть дух. Для этого необходимо повысить просто частоту нашего тела. Для более легкой сонастройки с душой. В этом случае наше тело переходит из стадии фильтра, который все блокирует, в стадию проводника, который уже способен осознавать определенную часть того, что находится в сверхсознании. Мы можем в это не верить и не понимать, как это работает, но через этот принцип работает в общем-то, наша интуиция. Она непременно связана с нашим подсознанием, которое формируется на базе тех опытов, которые проходит наша душа. Поэтому в подсознании есть все причинно-следственные связи этих опытов и они могут осознаваться, но так как это подсознание, то чаще всего они довольно долго как раз таки не осознаются. А вообще этот процесс можно связать с прочтением книги, да? то есть информация в книге есть, ей вроде как можно пользоваться, но чтобы это в принципе могло произойти необходимо определенные условия. Например, необходимо знать язык, на котором написана книга, быть внимательным при чтении да, и так далее. Иначе эта информация уйдет в неосознанную часть, и ей человек сможет пользоваться лишь ну, косвенно, например, через нашу интуицию. Но да. бывают моменты, в которых мы не сразу в способны осознать прочитанное, да, и лишь спустя время мы начинаем понимать то, что прочитали в этой книге. То есть в процессе слияния неосознанные знания, они могут стать осознанными. И возвращаясь к интуиции, надо сказать, что она, как и подсознание, проходит через наше материальное тело, которое может носить определенные искажения. И сверхсознание переплетено с такими понятиями, как осознанность и любовь. И эта тройчатка, сверхсознание, осознанность и любовь, а как это ни странно, оно одновременно является как начальной точкой, с которой все в общем- то начинается, так и конечной точкой, в которую все возвращается. И эти три понятия в своем чистом виде также являются квинтэссенцией опытов, которые опять же проходила, проходит или будет проходить наша душа. Я уверен, что это странно звучит, но все то, что происходит в мире ведет каждую душу к осознанности и любви. И даже то, что мы воспринимаем как ошибочное решение, все равно так или иначе, они приближают душу к этим понятиям. И осознанно связано с причинно-следственной связью. То есть это то, что мы делаем и то, что мы получаем в итоге, да? то есть как результат этих действий. И как только набирается критическая масса этих связующих элементов, ну то есть делаю, получаю, делаю, получаю, это знание может выходить на автоматический уровень и проявля... проявляться как осознанность. А дальше оно может стать частью характеристик нашей души или физического тела. С точки зрения человека подсознание в определенной части содержит в себе характеристики души. Это то, чем она является и то, какие программы в себе носят на данный момент времени. Иногда мы находимся в определенных условиях, в которых у нас проявляются страхи. Все зависит от характеристик наших души и тела, но как правило страхи они перекрывают доступ к подсознанию, хотя иногда наоборот, они способны проявить то, что в нем находится. Когда знания, которые находятся в подсознании, достигают определенной целостности, они могут выходить на осознанный уровень и начинают проявляться. Например, они могут проявиться как помощник в сложной ситуации. Если же знания, которые есть в душе, находятся в процессе сбора или в процессе осознавания всех причинно-следственных связей, то подсознание наоборот оно может усложнять определенные процессы, внося в них определенную смуту. Ну например, проявлять страхи, о которых мы говорили с вами. И давайте возьмем такой процесс как плавание и на его примере разберем то, о чем я говорю. Есть человек, например, которому надо научиться плавать. У него может быть душа, которая отлично знает весь этот процесс, во многих жизнях она уже проходила этот опыт, и наоборот. Может быть душа, которая сталкивается с этим опытом впервые, или последний ее опыт ну, с точки зрения восприятия человека был неудачным. В первом случае человек через ситуацию подсознания чувствует, как ему надо правильно двигаться в воде, то есть может возникать чувство внутренней уверенности. Страх отсутствует в этом случае, и в новом воплощении человек очень быстро приобретает этот навык. Во втором случае, наоборот, человек может чувствовать неуверенность, откуда-то могут появляться у него страхи, ну и так далее. Но чем больше подобных опытов будет проходить эта душа, тем легче ей будет проходить каждый последующий процесс ну, приобретения вот этого навыка. И как только набирается критическая масса навыков в этом опыте, они начинают использоваться на автомате. И так как у нас есть тело, то в эти знания могут вноситься коррективы, ими также можно не пользоваться или просто их не слышать в определенных характеристик. Например, дельфины могут издавать и воспринимать определенные частоты, мы этого делать не умеем. Летучая мышь тоже, например, обладает хвокацией, которой у нас нет. Кто-то видит одним способом, у кого-то вообще глаз нету. У человека есть, например, кожа, да? а у какой-нибудь бактерии ее нету. Поэтому она не сможет воспринимать этот мир так, как воспринимает его человек. Опять же, масштаб, размер там, человека или бактерии э, и так далее. В общем, изначально многое зависит от того, какие у нас тела. И знаете, это можно сравнить с выбором э, в виде игры. Пока мы играем в шарике, то в квадратике ты не поиграешь. И все идет к осознаванию абсолютного опыта души, сосредоточенного в ее духе и к умению пользоваться им на автоматическом уровне. Это когда душе уже все абсолютно известно и не остается незакрытых дыр. А сверхсознание учитывает в себе все варианты того, что может происходить наша душа и Если сегодня произойдет с душой, казалось бы, уже все варианты А завтра к этому опыту еще что-то добавится То сверхсознание, оно включит в себя и первое, и второе И этот процесс, он стирает противоположные точки восприятия Разные мнения и взгляды да? а Перестают они противоречить друг другу, так как они объединяются и становятся единым целым можно сказать, что наоборот, что разные полюса начинают друг друга учитывать и дополнять друг друга. И в результате проявляется то, что мы называем истинное. А человеческое сознание в свою очередь может наоборот заблуждаться и всю жизнь даже не подозревать об этом. Также у души есть возможность просматривать любую ситуацию со всех сторон, с разных точек зрения, столько раз, сколько ей это вообще необходимо. При этом она может использовать разные мерности и опираться на различные мнения и точки восприятия. Здесь главное уметь задавать правильные вопросы. Но какой бы вопрос не затрагивался с точки зрения сверхсознания, его всегда можно рассмотреть сразу со всех сторон. То есть в нем нет ограничений, например, таких, как одновременное восприятие разных мирностей. Если душа достигает этого состояния, то оно называется полным воспоминанием себя, как божественной частицы, в которой душа может находиться столько времени, сколько она сама захочет. Но мир так устроен, что рано или поздно она опять решит пройти процесс забывания себя, и душа пойдет проходить новый цикл. И с точки зрения сверхсознания и осознанности, можно сказать, что самая большая осознанность, которая только может быть, это осознанность Абсолюта, осознанность Бога. Это восприятие, при котором все то, что уже есть и существует в разных временах и пространствах, оно рассматривается одновременно и воспринимается как одно единое целое. И на Земле мы не можем быть абсолютно осознанными и быть постоянно связанными со своими высшими Я и со своим сверхсознанием, так как наше тело вносит ограничения и оно определяет мерности, в которых мы в принципе способны воспринимать окружающий нас мир. Человеческое тело оно является более плодной структурой и в сравнении с душой имеет более низкие вибрации, и это также, кстати, является причиной того, что человеческое восприятие всегда имеет большее ограничений, чем восприятие нашей души. Также ограничением является и сам факт того, что душа перед воплощением она выбирает условия, в которые она ну, пойдет, то есть в которых она будет проявляться. Это и место рождения, это и выбор родителей, и своего тела, и так далее. И так как наше тело является фильтром, то сверхсознанию тяжело, а иногда почти невозможно проходить через него, особенно ну, проходить без искажений. Поэтому человеческое сознание, если и подключается к сверхсознанию, то чаще всего это происходит благодаря своей душе. И хотя то, что находится в сверхсознании, способно напрямую попасть в человеческое сознание, Подобное происходит чаще всего без его ну, прямого участия, то есть без его работы в классическом виде, но зато при помощи с настройки с определенной вибрацией. А иногда это может происходить даже минуя подсознание, хотя в нашем подсознании чаще всего есть часть того, что наша душа взяла из сверхсознания. Душа опять же стоит лишь научиться задавать правильные вопросы в этом процессе. А наше тело, в свою очередь, в одну единицу времени может фокусироваться лишь на определенной части мира. У нас есть глаза, уши, которые в этот момент ну, что-то видят, слышат, на определенное расстояние, какой-то угол да, и так далее. То есть человеческое тело в этом вопросе имеет ограничения. И поэтому в процессе прохождения земного воплощения мы можем лишь повышает свой уровень осознанности, а так как наше тело не имеет возможности смотреть на происходящее сразу со всех сторон, которые его интересуют. Подобное способно делать наша душа, но опять же при достижении определенного уровня осознанности. И если говорить о человеческом сознании, то с большего это то, на чем человек способен фокусироваться здесь и сейчас. И то, что он способен осознавать благодаря умению использовать ну, какие-то собственные характеристики. Характеристики физического тела, его мозга и так далее. И напомню, что когда душа идет воплощение, то за собой она несет определенные программы и характеристики того, кем она сейчас является и того, что уже способна осознать. Вот и все на сегодня. На ближайшей встрече в клубе мы разберем вопросы, которые у вас могли возникнуть по этому материалу или возникнуть в течение недели пройденной. Если же вы еще не находитесь в клубе Азбука Души, то, конечно же, присоединяйтесь. Как это можно сделать, смотрите в описании к этому ролику. Вам всех благ и до новых встреч. Пока!